Доброго времени суток, дамы и господа. Башня магов. Довольно-таки интересный контент в World of Warcraft. Впервые башня магов была введена в Легионе. Мы получали в виде наград облики для артефактов. Там облик был для мишки довольно-таки красивый. Ну и другие друидские формы тоже довольно-таки классные. Также башня магов была возвращена в дополнение Shadowlands. И там имеется ачивочка на получение маунта, там тоже имеется облик на мишку, и различные трансмок-сеты, которые являются реколор версией сета с гробницы Саргераса. Это все, конечно, круто, замечательно то, что башня магов проверяет наш скилл, и многим людям хотелось бы вновь ее посетить, но на текущий момент она выключена. Выключена она со старта припатча к дополнению Dragonflight. То есть уже сколько, 2-3 месяца она просто-напросто выключена, и у многих людей возникают вопросы, а когда же она будет доступна вновь. Мы вот, говорит, например, хотим сделать ачивочку, мы хотим получить маунта замечательного, парящую книгу заклинаний. А как вообще это сделать, если башня магов выключена? Ответ прост, если глянуть обновление 10.05, если глянуть блюпост, привязанный к этому обновлению, то Blizzard уже написали «Башня магов доступна для теста». Таким образом, можно предположить, то, что в обновлении 10.05 «Башня магов» будет доступна. А когда выйдет обновление 10.05, ну, скорее всего, это примерно в февраль, середина или конец, поэтому ждать осталось совсем недолго, и я думаю, тот, кто реально хочет пройти башню магов, получить ачиву, уже начинает подкачивать своих персонажей до 70 уровня, уже начинает разбираться в талантах и все вот это прочее. Подготовьтесь качественно к этой башне магов. Возможно, опять будут какие-то баги, какие-то дисбалансные цифры по старту, но надеюсь, что компания Blizzard все это быстренько поправит, и игроки будут получать только удовольствие от этой башни, башни магов. Вот и все, ждем февраль, и надеюсь, башня магов будет доступна. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!